Я братка, бывает не сладко, но мы движемся как-то. Мы не считаем лямы, но делаем все сами И пусть теперь нам скажут, кто из нас сами, И кто из нас сустанин ходим под небесами Ибо семья с нами, ты человек и ветер Пусть дует твоя паруса, раз ты чтешь отца Как сын Отца, имеешь уважение Желаю, братик, фарту, иметь по масти карту Пусть ровно все со старту найдется все, что надо Разделаешь с любовью, значит точно Бог с тобою И мы, конечно... Дари любви, гори, мечтай, твори Помни пари, храни, дари Любви, гори, мечтай, твори Помни пари, храни, дари Любви, горе, мечтай Твори, помни, пари, храни Будь всегда бессильным, не забудь быть милым Милым, а не и ты будешь крут Рядом со семья. помни в сердце у тебя Солнце, Даня, Софу, Мама, Зиза, Гумов, я и я И нас будет больше, не должно, но может Это ведь не сложно, просто плюс Ты Тебя любят тоже, пару это больше, чем бывает нужно Все имеет смысл, мысли словно выстрел Солнце над головой, лови момент свой Вся планета под ногой, К мечте подать рукой Люблю тебя, друг мой, у меня ты золотой Любим, гори, мечтай Любе, горе, мечтаешь там творила, по мне, порилай, храни, дари, любе, горе, мечтай, что творит, по мне, поревай, хране, дари.